Здравствуйте, друзья! Пусть Бог благословит вас! И пусть Дух Святой, Дух Живого Бога придет и откроет ваше понимание, глаза вашего понимания, это уши понимания, для того, чтобы все могли понимать Слово Божие и удалять все свои сомнения и страхи. И говоря об этой теме, мы вчера начали размышлять о вере. Вера приходит от слышания и слышания Слова Божьего. Когда люди не слышат Слово Божьего, у них нет веры. И не имея веры, люди ходят в сомнении. А сомнение приводит к потерям. Но когда ты слышишь Слово Божие и понимаешь его, тогда у человека есть направление, есть ориентир, у человека есть эта инструкция, тот выбор, который он может делать из-за своей веры. Из-за веры. Тогда я бы хотел, чтобы вы, чтобы Дух Святой дал мне эти слова для того, чтобы вы понимали то, что Он дал мне, что я понимаю. Давайте посмотрим, что написано в Слове Божьем. «Проклят» написано «всякий, кто не будет исполнять тщательно написанные в книге закона». Это говорится о законе Моисея, и там написано зуб за зуб, глаз за глаз, там не бывало вот этого, может быть, как-нибудь, да-да, нет-нет. Кто не исполнял то, что было написано, был наказан проклятием, наказывался проклятием, и вы можете сами Видеть те, кто был послушен Закону, имели гарантию благословения, гарантию послушания, а не послушный Закону, имели гарантию того, что придет проклятие, которое Закон говорил. Вы можете сами открыть 28 главу книги Второзакония, Можете понимать лучше то, о чем я говорю. И вы узнаете, почему жизнь, она не меняется, она до сих пор такая несчастная. Почему жизнь до сих пор не туда, ни сюда, даже являясь религиозным человеком. Религиозным твоя жизнь не развивается. Почему? Потому что ты можешь открыть 28 главу Второзаконе, и там ясно провозглашен Закон, Закон проклятия для непослушных и благословение для послушных. Тогда посмотрите, апостол Павел, тот, который был учителем Закона, он знал очень хорошо, он говорил «проклят всякий, кто не будет исполнять тщательно записанные в законе». Все, кто непослушным, они будут такими, и мы можем прямо видеть, что через тот закон, который мы видим, Никто не оправдается перед Богом. Через закон никто не оправдается. Почему? Все ошибаются. Человечество уже рождено от плодов греха, потому что родители, являясь грешниками, передают грехи окружающим. Это то, что написано, доказано в Святом Писании. Когда Адам и Еву согрешили, они создали детей, и природа детей этих была греховная. До того, как они согрешили, они были чистыми, и дети должны были родиться чистыми, потому что не было греха. Но после того, когда они согрешили, они родились и в грехе. Каин и Авель – это и примеры. Как один, так и другой, они родились в грехе. И оба, они, как Каин, так и Авель, мы видим, между ними уже возникла эта зависть из-за греха. Но Авель оправдался. Почему? Потому что он через веру, Через веру Авель сделал жертву, которая угождала Богу. Он показал, его сердце было мягким, послушным, сердце, Служ... которое служило, и Бог принял его жертву. Не было закона в то время. Но Авель из-за своей веры был оправдан. Стал праведником из-за своей веры, вера, которая его направила к тому, чтобы жертвовать лучшими животными для Бога. А Каин был проклят, стал проклятием, и все его дети, поколение Каина было проклятым, все, все. Поэтому большинство людей, оно в грехе рождается. Тогда смотрите. Явно, что законом никто не оправдается. Закон слишком жесткий. Да-да, нет-нет, и все. Это не как закон человека. Закон человека всегда как каким-то образом можно найти что-нибудь, чтобы попытаться избежать наказания. И мы видим, что праведный он жив верой. Давайте я еще раз прочитаю. Проклят всякий, кто не исполняет написанного в законе. Проклят тот, кто не послушен, тот, кто не следует, тот, кто тщательно не исполняет. И мы видим, неизвинителен человек, тогда никто через закон не оправдается, никто, никто не будет достоин. Через закон никто не спасется. Ни одного человека. Почему? Потому что праведный, спасенный, живет через веру. Праведник живет через веру. Не через благодать. Бог благостен. Да, он всегда готов прощать. Но для того, чтобы он мог простить, Тебе нужно проявить свою веру, и поэтому прощение Божие – это не просто бесплатно, нет, оно бесплатно, когда ты проявляешь веру, веру в благодать, и вы, читая Слово Божие, получаете эту веру, даешь, Бог дает направление, ты присоединяешься к Слову Божьему, и это вера. Делает вас достойными Бога, и закон уходит в сторону, тогда да, через веру ты присоединяешься к Божьим благословениям, становишься достойным, достойным пред Богом. Нет этой, знаете, а Бог понимает меня, Бог все знает, я в благодати живу и все. Люди оправдывают себя, думая, что они не в законен теперь. Да, ты не в законе. Был бы в законе, тебя бы осудили, но тот, кто живет в благодати и в грехе одновременно, это еще хуже. Почему? Потому что ты желаешь Слово Божье опозорить. Это то, что дьявол делает. Он бросает людей на неправильный путь, толкает людей. И это происходит со многими людьми, которые сейчас, возможно, слышат. Может быть, вы слышите меня, и вы себя пытаетесь оправдать ваши грехи, пытаетесь оправдать, сказать достаточной Божьей благодати. Вы думаете, что благодать это дает к как греху какое-то оправдание? Ни в коем случае. Нет, нет. Это доктрина, которая якобы достаточно жить по благодати. Большинство, я могу сказать, верующих так думают, даже эти теологи. Почему? Потому что у них нет понимания Слова Божьего. У них нет понимания, их глаза закрыты. И эта слепота, она от поколения в поколение передается. Поэтому верующие очень часто слабые. Слабые и, могу сказать, становятся такими фанатичными. Почему? Потому что они свою совесть... Могу сказать, хранят в этом убеждении. Бог, Он понимает меня, Он все прощает, и неважно, как я живу. Мои друзья, будьте внимательны. Бог нам дает Слово для того, чтобы через Слово все мы имели к вере присоединение. Дух Слова Божьего, Дух Святой, он через Слово передается. Когда люди принимают Слово Божие и начинают исполнять, они оправдываются через веру, они становятся достойными. Может быть, ты был раньше даже худшим бандитом на земле. Но начиная с момента, когда ты слышишь Слово Божье и принимаешь, и веришь, и отдаешь себя, посвящаешь. И принимаешь это решение, делать то, что ты делал раньше, но наоборот, в противоположность злу, ты получаешь прощение. Потому что поэтому очень часто человек спасается, находясь в заключении. Например, в Бразилии очень много церквей работает именно в местах заключения, передает послание. Именно этим людям, помимо того, что да, даем им социальную какую-то работу, даем им вещи, в которых они нуждаются, но самое важное это слово. Когда они читают слово, и они говорят так, я не хочу быть тем, кем я был раньше, я хочу менять мою жизнь, не хочу быть больше этим бандитом, преступником, не хочу быть... И не хочу считать себя вот этим испорченным человеком, тем, кем я был до этого момента. Я хочу, чтобы ты, Господь, дал мне свободу, чтобы я мог служить тебе, чтобы я по-настоящему имел новую жизнь. И эти люди только из-за этого действия веры, из-за слова Божьего, которое... В них, в их сердцах живет. Этот человек, бывший, могу сказать, бандит, принимает это решение. Господь, я хочу оставить эту жизнь старую, в прошлом, прямо сейчас, в этот момент. Находясь даже в этом ужасном положении среди заключенных, человек освобождается изнутри. И тогда да, жизнь его меняется. Меняется, даже несмотря на заключение. Почему? Потому что через веру в обетование Божие, не просто обетование благословения, а обетование того, что ты свою жизнь духовно на кресте оставляешь из-за живого Бога. А я жертвую себя, я оставляю то, что моя плоть желает, то, что легко для того, чтобы денег заработать, я, оставляю все это, перестаю быть этим бандитом и хочу быть другим человеком честным, хочу иметь чистую совесть. И такой человек, принимает это решение из-за веры, которую Бог дает ему, Дух Святой дает, слыша это слово, они спасаются, спасаются. Если этот человек будет продолжать жить в этой вере, он будет спасен. Но если человек отвернется и скажет, «А, я верю в Иисуса, я верю в то, что Он там на кресте сделал для меня, и это, то, я все знаю». Но эти маленькие грешки, которые я делаю, а, Бог Он не замечает. Люди думают так, что Бог, Он... Терпелив к нашим согрешениям, и многие живут в обмане, в пролюбодеянии. Люди живут и находятся в отношениях интимных до заключения брака. Это блуд, и люди живут в этом положении, живут по плоти и оправдывают себя тем, что якобы благодать она дает им это право. Много людей в аду, я так верю, в аду они и идут в ад сейчас, которые верили в эту якобы благодать. Почему? Потому что они не жили по вере. Вера оправдывает меня если я не в этой вере нахожусь я потерян моя вера во что в того кто умер за меня я не видел как он это сделал я не чувствую иисуса не могу дотронуться до него я ничего этого не вижу Но я верю в его слово и это вера дает мне возможность жить непорочной жизнью, жить такой жизнью, которая наполнена правильными вещами. И это мое обязательство – жить качественной жизнью. Почему? Потому что я строю мою жизнь на Слове Божьем. Это то, что с вами должно произойти не только из-за того, что вы посещаете церковь, вы будете спасен, Не из-за факта того, что вы служите, что-то делаете, пастор, епископ, неважно, кем вы являетесь. Вы будете спасены. Нет, вы будете спасены из-за того, что вы верите в то, что Слово Божье учит. Исполнять то, что написано. Слово Божие. Поэтому апостол Павел, он говорил явно, что законом Никто не оправдается, потому что праведный жив через веру. Не через благодать, а через веру. Праведный верою жив будет. И тогда да, в этом величие Божьей милости. Больше будем об этом говорить завтра. Но если вы желаете, иметь эту мудрую, здравую веру, тогда мы приглашаем вас в среду на это служение, где мы объясняем, и показываем, естественно говорим то, что открывает ваши глаза. Вера живого Бога дает нам живую веру, чтобы мы имели качественную жизнь, как Иисус обещал, я пришел, чтобы имели жизнь и с избытком. Пусть Бог благословит всех вас, всех, кто верит и живет через веру. Слава Богу!